Внимание! Спойлеры! Нихало! В этом видео кратко расскажу о бывшем командире первого отряда Сластунов Кейски Баджи. Баджи один из основателей Сосунов. В детстве Майки спрашивают Казутору, который живет на территории Черных Драконов, почему он не попросил своих друзей о помощи в борьбе с Черными Драконами, бандой, с которой Майки планирует сражаться. Именно тогда Баджи предлагает идею. Они должны создать свою собственную банду. Он также уже спланировал позиции. Уверенный и сильный Майки в качестве лидера, надежный Дракин в качестве вице-командира, пацифист Митсуэ в качестве командира элитной гвардии, мощный Пашин в качестве знамена, и Казутора и он сам в качестве атакующего подразделения. После этого они покупают амулеты в сетилище, чтобы отпраздновать свою недавно сформированную банду. Так мечи, где ты взял этот амулет? Я его подобрал в храме после собрания. Баджи, все это время его хранил это тот самый амулет. Мы передаем тебе все, что у нас есть. Построй нам новую эпоху. Майки. Однажды Баджи проиграл в камень-ножницы-бумагу и пошел вместо Майки заправлять его же байк. А тем временем остальная часть банды наслаждается своим временем на пляже, участвуя в веселых мероприятиях, где Митсуэ и Дракин соревнуются в плавании, в то время как Пачин и Казутора восхищаются женщинами на пляже. Идя по дороге, Баджи встречает одну банду, которая намеревается уничтожить байк Майки. Несмотря на численное превосходство, Баджи успешно отбивается от них, но лидеры банды готовятся ударить байк Майки бит. Баджи прыгает перед байком, чтобы предотвратить это. Майки появляется на месте происшествия, говоря, что забыл свои плавки. Внезапно Майки сам пинает свой байк, к удивлению для всех. Майки сердито спрашивает, почему они повредили его важные вещи, имея в виду Баджи. Но что сбитый с толку член банды отвечает, что Майки сделал это со своим собственным байком. В ответ Майки пинает его в лицо и извиняется перед Баджи за то, что заставил его пожертвовать собой ради какого-то байка. После этого Майки и Баджи избили челиков. Вскоре после этого Казутора и Баджи едут вместе. Баджи спрашивает, куда они направляются. И Казутора отвечает, что они едут за подарком на предстоящий день рождения Майки. Они приезжают в магазин байков, где Казутора предлагает ему украсть байк. И мы... Его украдем. Нельзя его украсть. Мал да. Если не скажешь, она не узнает. Придется украсть. У Баджи необузданный характер. Он любит острые ощущения от адреналина. И сам Майки говорит, что Баджи ударил бы кого-нибудь на улице без видимой причины. Только потому, что ему так хочется. В бою он никогда не бывает без своей фирменной ухмылки. Ну, что тут у нас? Стало неожиданно весело. Баджи, перестань. Отпусти мид, не то прибью. Баджи готов выставить себя злодеем в глазах своих друзей и товарищей, чтобы защитить их. Он пожертвовал собой ради Казуторы, а также, чтобы со не сбились с пути. Меня не убьешь! Актерское мастерство Баджи замечательное. Он способен обмануть как друга, так и врага, заставив их думать, что он действительно перешел в Альгаву. Да. Я помогу вам, как Супер! Засим! Принимаем кейски Баджи в ряды Вальгалы! Баджи высокий парень с длинными, слегка волнистыми, черными волосами до плеч. Обычно он оставляет их распущенными, собирая хвост только во время боя. Значит... Сегодня, Сегодня надо, надо их всех вынести, и все дела. Выдающимся чертами кейски являются острые клыки, которые придают ему свирепый вид, когда он их муляется. У Баджи есть власть как командирова первого отряда сосунов, а сам Баджи – один из сильнейших бойцов Тосвы, который способен самостоятельно противостоять нескольким сильным противникам. В прошлом Баджи смог победить лидера Мандалы одним ударом в лицо, настолько силен, что стена, в которую тот врезался, треснула. От его вносливости тоже не посмеешься, так как он способен пробиться мимо 50 врагов с глубокой колотой раной на спине. Интересные факты согласно официальной книге персонажей. Его особый навык – Баджи прибегает к насилию прежде, чем попытается убедить словами. Человек, которого он боится, это его мама. Из запроса «Кого вы хотите видеть своим возлюбленным?» баджи занял первое место в тройке лучших. Его мечта – владеть зал-магазином.